У меня несколько вопросов, будут ли еще аудиокниги, что нужно приготовить к при новогоднему вебинару и буду ли я работать в следующем году, где сейчас работаю. В следующем году вы не будете работать, где вы работаете. Будут ли еще аудиокниги, это связано с тем, насколько эта аудиокнига будет удачной. Если наберется миллион просмотров, я выложу вторую книгу. Дело в том, что создание такой аудиокниги обошлось в очень приличную сумму, порядка 10 тысяч долларов. И вот так создать большое количество этих книг мне просто не по карману. Но естественно, данная книга, кстати, не монетизируется. Ну и это бизнес такой, в одну сторону. Ради чего это сделано, для чего? Ну, мне хотелось сделать подарок людям. Вот таким образом я его оплатил. А, я зарабатываю гораздо меньше на том, что эти видео а, выкладываются на моем канале в YouTube. Поэтому... Не знаю я. Пусть время пройдет, и я выложу обязательно другие книги. У меня несколько... Ага, приготовить предновогоднему вебинару. Ничего не приготовить, себя приготовить. Предновогодний вебинар будет интересным. Хочу сказать, что в следующем году очень хорошо праздновать так, чтобы на вас было где-нибудь либо розовая одежда, либо зеленая зеленый шарфик или зеленый там изумруд или розовая футболка или еще что-либо розовое и зеленое